О, какая красотулечка, покажись, какая то у меня красотулечка. Ну-ка, покажись, мама плачет, да? Мама плачет. Ой, какая красотулечка. Иди сюда. Афродита, Афродита, иди сюда, моя хорошая. Хулиганка. Ведь ты чего? Чего ты там напугалась? Ты чего, малышка? Ты зачем мое дело кусаешь? Зачем ты кусаешь мое дело? Ой, ты какая красавица. Ой-ой-ой, какая красотулечка. Но все себя показала, девочка моя. Ну, пойдем к маме. Пойдем.